Всем привет, дорогие друзья! И знаете, что я решил? А все просто. Во-первых, я решил самое главное это пропустить. Пропустить продажи. Продажи, то есть э, То есть что? То есть то, как я продаю предметы, то есть торги. Торги это самое главное. А еще я понял, что. Понял, что все очень плохо. Начал запись. А она что? Она не началась. А время сколько прошло? А время прошло минут. 15, я конечно не все успел посмотреть, да, целых 15 минут прошло, 15 минут я бегал туда-сюда, а в итоге что, а в итоге ничего, я нашел ключ, здесь я уже побывал, здесь ничего ценного я не нашел, очень печалька, в общем, краткий, так сказать, обзорчик, здесь я нашел какую-то фигню, не помню, что я а что все зависло-то? Я в текстуру застрял просто uh, В доме из потайного Я в принципе ничего не нашел что Под ковриком я нашел, получается, ключ Открыл дом, здесь нашел стиралку Прошелся наверх А, ah, самое главное Здесь я сломал доски Заподозрил, что здесь в комнате что-то должно быть Сломал доски здесь Пролез, блять, пролез. И вот здесь, вот за этой вот, э, так сказать, трубой нашел золотую туалетную бумагу. И самого интересного это, в принципе, все. А еще я помню, что герой не может себе ничего сломать. Это второе. В третьем я вон там нашел вора, который постоянно держится за пузо. Не знаю вообще, с чем это связано. И наш герой не умеет плавать. Да, наш герой не умеет плавать, и нас возвращают сюда. Потом, я в доме где-то где еще нашел ключ. Нет, я так и не понял где. Не знаю от чего он. Также я пришел сюда, поговорил с ним. Здесь летела летающая тарелка, летающая тарелка и у меня все вылетело. Все просто. Тарелку мы проебали. То, как я собрал план предков, мы проебали. Но не проебали самое главное. Остальное. У меня все. Это все, что я могу сказать. Я не знаю, это прям... Ну, это обидненько. это прям... Это нехорошо. Еще меня бесит, что я все-таки реально не умею плавать. То есть, ладно, если бы меня возвращал куда-нибудь, не в начало. Почему не возвращать в начало, еще не понимаю. В принципе, все. Также... А, вот куда ключ? Ключ это сюда. Из, так сказать, из тех вещей, которых я бы хотел сказать, что я буду пропускать торги. Они занимают очень много времени. Ну, для кого-то это, может, и интересно. А для кого интересно, напишут в комментарии. Кстати, я же говорил, посмотрел видос, напиши комментарий. Обязательно, обязательно пиши. Обязательно всегда всем будем рады. Опа, опаньки. Точно, здесь же еще инопланетянин. Забыл сказать, что я его видел через окошечко. Опаньки, это что? Это синий джойстик, собираемый предмет. Ну и... Что еще? Да, пишите комментарии, ставьте палец вверх Предлагайте игры для таких же прохождений обзоров И не только Всегда буду рад Опа, бензинчик Бензинчик это хорошо Канистра бензина это отлично Так, мы поднялись наверх Нашли плакат, постер Как я их называю, постеры Открыли дверь Здесь было закрыто как раз таки вот здесь я а, через окошечко и видел на понятянина. И здесь тоже открыто, правильно? Правильно. Что мы тут имеем? Так, тут мы имеем кучу алкашки. И тот самый напиток Муншайн, где нас будет ждать. Интересные видосики. <регулировать> <регулировать> <регулировать> Что происходит? Так, они откуда гребут, идут тучи, идет гром. И они откуда убегали. Я получил новый плакат. Отлично. Отлично. Так, это в принципе все, да? То есть в этом домике мы разобрались. Еще предметов осталось куча, так как 15 минут было просто про ⁇ так сказать. А, точно, там же лодка была. Ее интересно продать можно. Ну-ка, давайте-ка спустимся, посмотрим. Можно ли тебя продать? Ворота закрыты. А куда мы, че, куда-то поплывем? Че? Задело, малец Задело Так, стопэ, а куда это я? А куда это мы приплыли? Подожди Я думаю, ее продать вообще, да? Ну ладно Хорошо А, ну тут, скорее всего, и есть оставшиеся преды Ебать, остров большой, че он такой большой? Че, че? Смотритель, тебе здесь рады? Отыщи части тел наших смертный. Такая музычка сейчас была. Бу -га, бу -га. О, взламывание мы любим. Изи, просто изи. такое Так, что это? О, голова. Что-то на английском. блять взял чайник, сломал. Почему нельзя было продать чайник? Палатку сломал. Палатку же, блядь, продать можно было. Она же, наверное, дорогая, пиздец. Какого ты сломал, урод? Ну, это вообще, конечно. Так, баночки, баночки. Надеюсь, что самое главное... Ну, ну, в принципе, чего-то интересного э, я не пропустил что-то интересное. Это самое главное. Так, значит, надо искать здесь или там, или здесь части тел. Правильно? А не знаю, какое-нибудь звуковое сопровождение там где-нибудь что-нибудь будет. Так, вижу ящичек. Опа. Тут такая музычка. Тут, тут, тут. О, так это и есть музыкальное сопровождение, где они находятся. Так вот оно что. Значит, мы будем идти на звуки. Это вот это хорошо. Тихо. Дед справа слышал что-то. Или слева. Они, интересно, все близко друг к другу или как-то не очень? Дайте остров-то вроде большой. А что он такой большой? А нельзя было его поменьше сделать? Опа, пещерка. Еще звук слышу. Ищем, ищем. Дед справа. Блять застрял, прикиньте застрял, блять пиздец ага, отлично а, все их... а, ну их три, то есть, смотрите, один я нашел в ящике другой я нашел э, внизу значит, как-то, ладно, это было не так сложно хотя я думал, это будет посложнее так, о, картину нашел или что у нас там, стены, пол пол плакат а, это комикс, я думал, это плакат Так, не могу сказать, что это все было достаточно просто, но это просто череда весенняя, Череда везения и все. Мне просто пока что везет. Фартит. Не, ну конечно застревать в багах и так далее, это конечно не очень. А че прыгать ты не могу? А, так я в присядке был. Так, а куда мне теперь? Мне их надо поставить. Сколько их? Три штуки. А там сколько надо? А то там три штуки. Отлично. Это хорошо, это было нормально. Доставь. Окончен наш путь, мы едины и ох... О, охотник за старьем, что-то там Да сопроводит тебя старье в добрый путь Где за что-то Бля, люблю эти наушники Бля, если бы сейчас я в наушниках бы не сидел и слушал так Я бы вряд ли понял, что это где-то что-то сзади Я бы потом еще минут 40 бы искал Ходил, бля, где что происходит так, хорошо, нам открыли потайной проход. Это, скажите мне, пожалуйста, что? Это типа потайной проход, или это по сюжетке так и надо? А что, все упало и поднялось? О, а плюсик за плюсик какой-то плюсик нарисован так пока ломаемся быстренько квадратик а что ты квадратик то ты что так чем Опа где лопата давай давай давай давай давай маска воина 250 бачей стоит нормально стоять так, отлично. Так, теперь нам куда? Так, а вон искомый предмет, значит. Что сейчас было, блядь? Пулья упал. Не понял, блядь. Ага, плюсик. Ага, квадра. Квадратик. Искомый предмет. Отлично. И больше ничего, все. Так, там водопад. Там еще что-то. Отлично. Есть что? Есть. Что черепа, например? Отлично. Тайничок под водопадом. Почему я не удивлен? О, топорик. Один топорик, конечно, маловато, но ничего. Так. Потом сюда, наверное... Так, еще продолжение, отлично Сейчас еще что-нибудь найдем А, это все? Это мы к дяде Биллу вернулись? Дядь Билли, привет Что, поехали обратно? Поехали Блин, ну из комп мы нашли, но я что-то смотрю У нас еще показано, что мы кучу предметов не нашли Я думаю, я половину так собрал, типа тем самым Так, ну так как лодки здесь больше нет Опаньки, а туда можно? Блять. Ах, туда можно, скорее сюда прыгнуть Так, здесь, ой, не в начале оказался? Да ладно, ну нифига себе Тихо-тихо-тихо-тихо тих. Есть тут что-нибудь? Ничего, прикиньте И туда нельзя залезть, представьте Офигеть, вот это подстава Так, я не знаю, сколько на самом деле предметов осталось Пока. Мне показалось. Значит, не показалось. Я подумал, я слышу какой-то спрятанный предмет. Так, хорошо. Где могут быть предметы? Давайте рассудим логически. Карта достаточно большая. Это во-первых. То есть предметы могут быть раскиданы по углам. К примеру. То есть это же получается ранчо, а у ранчо есть заборы. А значит у забора есть концы. А значит там все, там конец карты. И где-то тут, из всего этого, где-то что-то спрятано. Так, это проход куда-то? Нет? Нет, не проход, обидно так интересно что за предметы я потерял так давай думать где я не был я не был сзади этого дома или был а походу был прикиньте а я был да что-то блокирует дверь все правильно а я здесь был и здесь я был и здесь я был а я что то не понял я там в лесу что-то потерял Блин, ладно, давайте не будем заморачиваться Фиг бы с ним, что мы не нашли-то хоть Давайте посмотрим а, Да мы все, давай мы Парочку предметов-то не нашли Каких-то самых, и все, и пофиг Как-то на них Как-то вообще пофиг Если торги вас интересовали то Также напишите об этом в комментариях и Я буду проводить торги машины машине больше нет А, дядь Били сейчас все занесет так, э, искомый предмет мы нашли, это самое главное. Э, мы продолжим сразу же с вами, сразу же продолжим. Почему? Потому что я не буду заниматься торгами, у меня сейчас есть 7 косарей. Э, обо всех покупках, конечно же, я обязательно сделаю, ну, обязательно будут видео, они обязательно будут присутствовать. Если я что-то куплю, что-то лучше, что-то еще, вы об этом будете знать. Опаньки, новое письмо. Так, я думаю, нам надо съездить на торги. Там хорошенечко развлечься. И и сколько. И что у нас? О, тут сразу же продолжение. Тут сразу продолжение. И дальше мы с вами посмотрим по времени. Где у нас вторая, торги? А, вот они, торги, бык. Добро пожаловать, охотники за старем компания Мика. Рада пригласить вас на наше особое мероприятие. Торги. Здесь все смогут оценить ваши способности и наметанный глаз. Увидимся по скредитам и не забудьте приходить побольше денег. Нет, правда, побольше. Так, нужно было... А почему я не мог? А зачем я купил бензин? А я не понял. А зачем я купил бензин? А вот теперь мне хватает. А я что-то не понимаю на самом деле. А, 2 плюс 1, все, я понял. Или я что-то не вникаю. А я что-то не вникаю, наверное. Я помню, что поднял один, одну канистру бензина. Так, мы, надеюсь, мы же в торги. на торги на особое мероприятие. Да, особое мероприятие Мико. Сейчас посмотрим, как это работает. Лавку. Как раз, как я говорил насчет лавки, все изменения, все будут видео. Все, кроме э, торгов. Если торги нравятся, они всегда будут исключительно в, в конце. Напишите комментарий, и все будет ясно и понятно. Как говорится, да или нет. Особое мероприятие Мико. Торги бык. Так, вы можете пр продемонстрировать свое мастерство на нескольких небольших аукционах. Победит тот, кто найдет на складах вещей на самую большую сумму. Победитель торгов получает особый приз большую машину, самую большую машину. Так, это ломается, это ломается, превращается в металл. Значит, что? Значит, мы с вами получаем э, кучу... Э, точнее, несколько маленьких торгов. В которых мы что? Мы, получается, должны купить что-то кого-то. Что-то кого-то у кого-то. То есть, мы, получается, покупаем контейнеры. Э, как я правильно понял, продаем там вещи. И кто... И кто больше на продаст, тот выиграл, да? Или тот, кто больше купит. То есть, типа, если, допустим, я куплю всего один контейнер, а кто-то два, то я все проиграл. Блять, сколько бабок то надо, чтобы купить все контейнеры? К примеру. Как вариант. Так, давайте-ка быстренько сначала... Че? Не понял. А. Если я сначала, я сначала показалось, ну я вслушался так резко. Мне показалось, что там что-то есть, а там ничего нет, я такой что. Так, я не понял. Тут можно бросить мячик. Тут есть баскетбол, чтобы заработать денег, прикиньте. Это типа, если мне не хватит, там копеечек несколько, да? Опа, мусор, мусор в мусорке. Нормально, хорошо. Так, но ну я ничего не слышал. Так, ну что-то, начнем торги. А, нет, мы еще в той стране не были точно. Меня, кстати, меня, кстати бесит, что, блядь, у нас есть выносливость. Меня реально это бесит. А, как я уже говорил о продажах, это все будет обязательно в конце... О, обязательно. Это будет, если кто-то напишет в комментарий, что интересуют мои торги, они будут в конце видео. Опаньки, что там... Там что-то есть, блядь. Туда как-то можно попасть. Инфа соткаю, посмотрите. Подожди. Ну-ка, встань. Да встай, блядь, залезь. А, это просто сделано. Все, я понял. А может и не просто. Блядь, да нет, не-не-не, этого не может быть так просто. Там что-то есть, блядь. Блядь, я, я уверен. Ладно, не будем сильно тратить время. Мы, в принципе, прошлись по кругу. Теперь нужно найти любой 1 5, 6, аукцион. Тут должна быть табличка с надписью АУКЦИОН. А я не понял, где, блядь, хоть одна. Так, что-то я не понял. Мне правда нравится твой автомобиль. Правда, правда. Может, тобой надо поговорить? А, вон, начать торги. Стоп, я что-то не понял. Дюк Такер. Леди Драгон. Дарк Саманта. Черная Саманта. Или темная. Себастьян. Так, а, все, вижу, вижу, все Так, как, ага, значит, вот так, значит, вот так Значит, мы приходим, осматриваем эти гаражи, так сказать а, Как они называются, контейнеры, ну, не, не, не, не, контейнеры А эти, как они, а... о, я тут буча вижу, видите, буча там а мы его же как-то продавали. Опа, мистер... Все покупаем. Тут мистер лисы и Буч. Тут сразу два. Сразу два офигенских этих... Как они? Чучела, чучела. Так, давайте -ка посмотрим, какая начальная цена у этого лота. То есть мы сейчас, получается, бьемся. Бьемся. Сразу сотку поставим. Надеюсь, ты будешь беден. Блять, А что тут как-то Ну, блядь, ну, хуй с ним. Давайте, косарь. Блядь, правда, не очень готов больше давать косаря. Надеюсь, все откажутся. Был он, кстати, так тихо, что-то там говорит, а-ля-ля-ля-ля, что то он там такой, типа, а ля ля ля ля, -ля. Так, с меня довольно этого говна, это не стоит того. По-моему, он что-то очень тихий. Да-да, ну вот мы купили первый. Секундочку, настройки, аудио, громкость звука, а что-то я как-то не понял. Ну давайте вот так вот сделаем. Не, ну ладно, вот, полтишочек, музыку потише. Все. Ой, блядь, что-то очень громко. Я что-то охуел. Обратно, обратно верните. Прям вообще, ну, пусть, пусть тиховато, но пусть так и будет. Вот. Так, я тут видел, что... Опа, лопата, блядь, нихуя. А там нихуя, прикиньте Как тебя тут тверд? О, я могу приблизить Так, стопэ Так Блин, мне бесит, что только в две стороны Можно крутить Он такой, ну чё, братан, чаёчку будешь? <смех> Блин, это прекрасно. Чучело, это прикольно. Мне вот просто интересно, что здесь буч забыл. Там ведь это искомый был предмет. И то, что здесь забыл буч, это очень интересно. Я понимаю, что это может быть рандом. Что эти предметы, они застакиваются прям вообще рандомно. А оленишка шелун. Прикиньте, три чучела в одном месте. И два из которых это искомый предмет. Я вижу, у меня там количество денег поднялось В 790 То есть они такие дешевые То есть задание я выполнить Выполнил, но они все равно такие дешевые Ну заебись Так, что мы еще имеем? Тут какой-то гаражечек Тут гаражечек Тут я ничего отдельного не нашел, вот реально Мы же еще должны купить, Я вижу шкаф Так, я что-нибудь слышу здесь? Да, в принципе нет А еще есть что только три гаражика А нет вроде нет Стоп. А вот еще один И все Так что мы видим тут Пила пила. Я надеюсь это продается Все Ладно посмотрим по начальной цене Больше 1500 Не за один контейнер не отдам Вот отвечай не за один гараж точнее Так начальная ставка Пятихатка 500. А, в прошлый раз мы отдали 800 и мы не окупились. Кстати, мы продали предметов а, на 790, а тут мы продаем, купили за 800 эту штуку. 850, ладно. Так, давайте, давайте, давайте. Все, кыш, кыш, видите? У меня, блять, ох ты, суки. Блин, нихера на сотку накинул сверху Косарь 50, ну давай Черт тебя подери Так, время резко увеличилось, я думал там поменьше будет Так, мы купили Все прекрасно, хорошо Опа, Рохля, Рохля, привет Рохля, эта штука А, конечно, заберем Так, Резак Никита Никита везде побрит Ну это же Резак, он же мог и побрить в принципе Ну Это все понятно так, меня больше интересует, почему из пластмасса железо? железа. Ну, точнее, здесь какие-то пластмасса железные. Опа, коробка для завтрака, завтракать, это хорошо. То есть все эти предметы, ну, я понимаю, что многие предметы реально, даже вот эти вот бетонные блоки, в них реально имеется металл. То есть это все не просто так, это все реально есть. Но я иногда понимаю, почему в некоторых предметах, ну, не то. Что-то не то, как говорится Они плохо заехали Они плохо заехали Тут столько, блядь, предметов ломать блядь. Так, у меня 5500 Было 7 с копейками Отлично Отлично, ебать, тут предметов, которые можно продать Это что, еще один шакал? шакал блять а это краска просто все я понял. А это можно продать а это нельзя продать прикиньте так а это что а это касочка ее можно продать О, трос торнадо трос торнадо так все хорошо сколько мы правильно тысячу 800 900 плюс но ну, мы в принципе в плюсе так, я вижу бетон-мешалку, вижу какую-то херню золотую, а золотая херня она, скорее всего дорогая, а значит мы возьмем Это будет последний лот, а дальше я не вижу смысла, или там обязательно все надо пройти Мне вот интересно Ну посмотрим, обязательно посмотрим Я к нему подойду, спрошу, что там почой Бля, какая у него была начальная цена, скажите мне, пожалуйста Драконья, как вашу услугу, на сотку накинул, давайте косарь, ладно Возвращайся к себе в свинарник. Так, косарь, хватит. Все, ребята. И ни за один контейнер больше косаря не отдавал. Ну, с меня довольны. Все, все, все, все, все. Давай, давай, давай, давай, давай. Вали, вали. Косарь, косарь, доллар. Вы понимаете, это, это, блядь, я хуже. Это охуеть. Так, все, это последний э, шкафчик, который мы вот так проверяем. Потому что все просто... По той простой причине, если он это все дело увидит, нам пизда. Блин, вообще все предметы... Ты куда, блядь? не можно отвозить просто в тачку. Не, на самом деле. Пока есть деньги, бояться нечего. Как только деньги кончатся, все. Катастрофа. Ну, не для тебя катастрофа, но она для всех Это понятно, что нельзя... А, ну да, вы же этого не слышали Так вот Две я заработал Примерно две тысячи я и потратил Интересно Так, ну... Что, мне надо будет обязательно его купить Или там еще что-нибудь да Я просто не вижу смысла, вот реально... Ну что, он здесь пустой А, блин, там какая-то же это, золотистая хрень была наверху А как я ее так пропустил? А я ее взял или пропустил? Взял, скорее всего пропустил Плакатик Так, здесь ничего нет Хороший барни Хорошо, заберем Крольчишка Крольчишка Тони Так, что у нас тут? Стул? Это детский стул, игрушка, мой маленький конь. Кто коник? Так у него же ни головы ничего нет. Какой там, блядь, коник? Так, хорошо. Вот теперь, вот теперь. Отлично. Так, 2200 мы подняли. 2200. Прикиньте, это, это я сейчас просто прошелся, посмотрел, что там наверху, и 2200 поднял. А, значит, надо в любом случае все гаражи, блядь, либо купить, либо сдаться. Так, ну давайте, последний, наверное, стоп, вот этот гараж, наверное, будет последний, да? Мы не будем, я не буду покупать. Мне тут вот интересно, сколько вот они сейчас, ну, э, что будет, если я проиграю? Вот, допустим, смотрите, э, мы сразу же нажмем пас, вот дракониха поставила пятихатку за гараж Блин, она тут 725 бачей подняла, прикиньте На чем, блять? Ладно, хуй с ним Еще один Но она 2000 не заработает Я не хочу просто так бабки тратить, вот честно Так, сейчас сразу же пас Сразу же до свидания 400 баксов она потратила 1200 она подняла Ну, 700 плюс 400 Это 1100 Например, на 100 баксов да? Если я все правильно понимаю. И вот мы выиграли тачку. Да, ведь? Все верно? Да, закончите карту, и все будет прекрасно. Все. Все. Просто тратить на этом очень много времени, тоже как-то неохотно. Хочется побольше знать об игре, Блять, золотую бумагу, кстати, не нашел. Единственный предмет, который не нашел. Он, наверное, был, кстати, он мог быть, он мог быть в одном из этих двух ячеек. Вот реально. То они же, получается, считаются картой. Вот я разочек не заехал купить их. И все. И пиздец. И пиздец. Так. Э -э, сразу я выставлю предмет. У нас 20... 28 предметов, которые можно выставить. Это пиздец. На самом деле 28 предметов это много. Э -э, это много. Так, а тачка стоит? А тачка стоит. И а сколько ты стоишь? Ну давай тысячи 800 долларов, блядь, и чуть так мало. 800 бачей за тачку, за целую, блядь, тачку. Опа, колесо какое-то. Нихуя я заехал. Зашел, зашел. Ночью так, зашел. Проверить свою... Абс... А, надо, кстати. Так, а я ведь искомый предмет ходил искать? Нет, мы просто это. Мы просто съездили в этот. Эй, малой, помнишь, что бешеную ведьму из лесов? Ее домишка принадлежит Мико. Сейчас там праздничное мероприятие. А помнишь того чудика, Клетуса? У него там был просто улетный Моисей. Подсобишь старому другу, а, кузен? То есть нам нужно найти вот этого крокодила, и все будет прекрасно. Блять, я не понимаю, что за сообщение, блять. Это сообщение о том, что я выполнил все. Нет. Хуй знает. А чё за... Блять, пизда. это все долго, это все сложно. Так, ну что, мы будем заканчивать потихонечку. Я же говорю, что вырежу все моменты э, с тем самым. Ну, с тем самым, вы поняли об этом самом. Потому что времени уже достаточно давно прошло, уже надо заканчивать. Э, если все-таки торги нужны, посмотрим, посмотрим, что с этим сделать. Пишите в комментариях. Либо, либо, либо, либо как сделаем. Либо они всегда будут в конце видео. То есть, если уж нужны будут торги, они будут всегда в самом конце. То есть, если я понимаю, что я там, например... О, блядь, чашку продал, нихуя. Чайник сломал. Ой, сука, зачем? А как я кофе теперь пить буду? Ладно, мусорка там, типа, вышел, там за забор выкинул, и все, дальше сами разберутся. Но, блядь, мусорку, блядь, взял, сломал. И кофеварку взял. Сломал. Ой, мусорку сломал. Кофеварку взял, сломал, вот. Ну ничего, ладно, ладно, не беда. А вам? А вам спасибо за просмотр. Поставьте палец вверх. Подписывайтесь на канал. Пишите комментарии. Всего вам доброго. Пока-пока.